А, друзья, давно хотел вам показать э, процесс отработки э, водяного затвора э, во время э, возникновения э, обратного удара. Что такое водяной затвор? Водяной затвор это устройство, наполненное обыкновенной водой, э, которое предотвращает проникновение реверсивного горения газа во внутренней полости электролизных газогенераторов. Это В процессе возникновения обратных ударов электролизное оборудование может быть попросту повреждено. Водяной затвор служит для того, чтобы предотвратить повреждение оборудования. Сейчас я покажу вам на практике, как работает водяной затвор. Для этого мы запустим газогенератор. Обратите внимание, газ сейчас вырабатывается. Давление, конечно же, на манометре практически отсутствует, потому что нет препятствия для выхода газа. Сейчас газ напрямую выходит вот из этого штуцера. Обратите внимание, я закрываю штуцер, давление газа растет. Открываю штуцер, газ выходит. Итак, сейчас мы будем напрямую поджигать этот газ, провоцируя тем самым обратный хлопок. Итак, давайте зажжем выходящий гремучий газ. Э, гремучий газ это смесь водорода с кислородом, а в этом э, мне поможет моя коллега. Пожалуйста. Произошел обратный хлопок, но оборудование осталось в рабочем состоянии. Вы можете увидеть, как набирается давление. Давайте проведем еще один удар. Пожалуйста. И еще, и еще. Вы можете увидеть, что оборудование остается в рабочем состоянии. Между делом хочу сказать, что при возникновении обратного хлопка внутри газогенератора возникает избыточное давление, хоть и кратковременно, но на уровне 25-30 атмосфер, что легко может повредить оборудование, но обратный хлопок не способен повредить наше оборудование, так как оно защищено гидрозатвором. Благодарю вас за внимание, всем пока!